И всем доброго, здорово, ребят, с вами я Ванек. Мы с вами продолжаем проходить игрушку Saints Row 3. Застет. Потом будет Saints Row 4. Ну, с этим будем сражаться. Не, в общем-то. Но, by The ASPB. Сейчас посмотрим. Так, настройки, эм, графика, звук, управление, игра. Э, ну, так, тут назад надо, тут управление, нет, не, не, не, не, не, не, назад, на звук. Речь на 80, музыка на нуле эффект на 80, общая громкость на 100. Так, эм, управление, игра, графика, графон нормальный тут, эм, игра нормальная тут. Так, чтоб игра... Включить субтитры нет. Включить субтитры да. Потому что ну, я не понимаю сейчас, чего они говорят практически. Они бла-бла-бла. Продолжить. Пошли самые сложные миссии, короче. Самые сложные миссии в Saints Row 3. Пошли самые самые самые самые сложные миссии в третьей Saints Row. Так, стоп, а где я? А, я... Блин. Цветы, здорово. Буквально с никого мы становимся кем-то. Торч. Темтрест. Темтрест. Нет, стоп, надо выйти. Так, на тап. Миссии три пути Пирса. Килбейн. Да. Черт, возьми Пирс. Oh, okay. Ага, приезжай на базу, здесь важный come разговор. Офу. Ах, ты Пирс. Дурацкий пирс. А, я понял, что я не... Я, я субтитры не включил нет. Ребята, извиняюсь. Я реально забыл про то, что субтитры можно включить. В настройках. В сетапе. В настройках. Я забыл, что можно субтитры включить, а? Вот реально, ребят, забыл. Извиняюсь перед вами перед всеми за то что я забыл что субтитры уже можно включить в настройках и я их не включал извиняюсь ребята поэтому перед всеми вами я не ну и о так моя точила тут стоит на байк сядем сейчас кэшн на байк под названием Кешин. Дальше то что моя, приберегите ее. На Кешне, ну немножко, так скажем, перелетел я. Забыл же, что субтитры в настройках можно включить. Вот реально, забыл, извините. Вот это вот реально мое упущение, что я забыл, что можно субтитры в настройки включить. В настройках субтитры можно включить. Ну, вы сам понимаете, в русском переводе, что это было за факт оф. Одним словом, шок и трепет, это... Этого Саруса Темпла Шок Трипт Факов отстань. Или отъебились, короче. В гараж идите. Так, стоп. Вход в запрещенную зону. Так, в чем дело? Сообщение от судьи Агилис. хочет увидеть тебя на ночных пробах. Но, проб... проб... Так, кто побед... Что это? Ах, <музыка> а, блин! <музыка> <музыка> так кто из вас победил? Олежа поставил пирсу шах! Боже, проклятие! черт возьми происходит! Нам нужно туда попасть. вот угу, попадем. Третью сенсору прохожу, потом буду четвертую, потом опять буду перебле. Горит в огне, всюду идут бои. Нам нужен точно. -то, звучит неплохо. Сообщу, если будет совсем плохо дела. звучит, ну нормально, в общем-то. Отправляюсь на поле боя. На первое поле боя. А-а-а! 31-я смертельная драка, ага. Чтобы никто, я буду чрезвычайно тщательным, Олежу, чтобы никто не ушел, ага, нормально? Это пенис. Стоп, так. Стоп, у меня есть. Эх, конечно же, я не взял. Олег, блин, ну что ты сделал, блин? Ты мне не двержу услугу, оказал Олег, спасибо. Абонит, блин! Пирс! Ты чё, тут помирается Думал, не, заду... не вздумывай даже это делать, а? Ты мне еще нужен будешь в четвертой части. Реально, в четвертой части без пирса никак не обойдешься. У вас Перс, ты, блин, чё, вздумал тут умирать? Ты ещё в четвертой части мне нужен будешь. Живым. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Очистите район. Есть Кабанинцы Кибер Олег И еще два кибер Олега и все Точка зачищена Идем к следующей Сам время присоединиться к команде Пирс, ну давай, садись Олеж-то а можно оставить немножко, он тут может нас догнать, из чего? а вот мы с тобой, Пирс, ты меня не догонишь. И да и я, типа, я тебя тоже не догоню. Бобики полицейские, блин! Меня не остановят. Ни один бобик. Полицейский. Так. Тут нет тут вторая точка боя каскадерские уникальные каскадерские прыжки есть так олег олежа олежа догоняй нас догони нас догоняй давай Тут зомби, ребятки, тут зомбарины, зомбарины, зомбарины, зомбарины. Зомби тут, короче. Ну тут была миссия Два... с зомби. Да, слово. Я ну как я могу, блин? Оставить фаната без автографа. <laughs> ну, сам посудите, посмотрите. Ну, как я мог оставить фаната без, без автографа, а? Изи-пизи, лемон-сквизи. -man -man -man -man. Пирс, ну садимся, давай, Пирс, ну садись ты, Пирс, блин. Я Или я еду даже без тебя, или ты садишься часто. Едем! Мы поедем, мы помните, на лень утром раним. И отчаянно ворвемся прямо снежную юзарю. эй Ты видишь он без Видишь, его хорошо что я эту себе взял Высылал в пан 25 25 отряда кабан мой герой И я здоровье увеличение здоровья следующий на 3 шестом, а у меня 32 уровень так на эскейп на магазин на способности дверки автоматы Две руки пистолеты можно переносить в двух руках. Возрождение скорость. Так, у меня 19. Дурная слава у Декеров 3. Дурная слава у Учадора в 3. Дурная слава у Маргиштерна 1. Маргиштерна 2. Нет достаточно денег. Все, мы все, что могли купить. Так, стоп. Я что-то не помню. А где мое оружие? Вот. Стоп, пешка, а сейчас аниггилятор будет. Блин, ну я, капец, собственно, эту пушечку для гиперолега, но в итоге справимся без... Попробуем без этой пушки справиться. Ирс, не ну, ну ч ⁇ ты такое, а? Они вооружились нашим оружием. Вот oh, Кабаниза, блин, бегите. Папа. Мы. А я думал, это кабан кто-то. Сюда отойду на не ненадолго. Не, не like пирс, ну чер... Матушку, блин, боже, пирс. Спасибо, Олежа. Помог. А сейчас Олег Ай Надо было еще Шаунди позвать позвонить Пирсу и всем. Шаунди, Пирса, Олега надо было взять всех. Вообще всех из нашей команды надо было взять. Лучше было бы. Лучше бы. Взять надо было бы всех. И Шаунди, и Пирс, и Олега, и. Так, второй точки. Олег Дагунт вас, если отстань сжать, его не нужно. А Пирс? Олег, это Олег Сей. едем и опять к этому опасному радиоактивному месту короче не я лучше начну с дальнего поле боя на этот раз А, нет, это все на ту стороне. Все надо не на то, чтобы другой там... Ай, Олежа, блин. Штин -кошки. Олежа, ну, кошки ну... Давайте сюда, ребят. Пирс, Олег. В телефоне выход запрещенной зоны. Кстати, реально, ребят, запрещено, наверное, использовать настоящие марки машин, поэтому тут все в Saints Row и GTA во всех играх серии Saints Row и Grand Theft Auto. Запрещено использовать, наверное, реальные марки машин, поэтому все люди используют, ну тут, ну. Ну, кто спорит, а? Пирс. один кстати прикольчик эм, и не Saints Row, кстати это эм, про олега брейна когда его его как он как он выглядит никто не знал да и сейчас честно говоря про него тоже не особо много чего известно Эй, блин я босс вообще-то Я твой босс. Ты что есть? Я твой босс вообще. -то. Не, ну спасибо, конечно, помогли, но я ваш босс. Так, стопа, я же во Friendly Fire хотел зайти. У меня же там кончились сеть патрон на эту, на.. Мою любимую RPG-шку. Купить патроны или гранаты. У меня же вот на РПГ патронов закончилось, совсем нету. Так, это есть, это есть, это есть, это есть, это есть, это есть. Так, сейчас. Ладно, все, на эскейп, на дна, назад, купить и улучшить оружие. Так, это улучшило, это улучшило, это за 14 тысяч. У меня пока что денег нет, пока что. Ну, собственно, Грантомет ультра, вот поэтому и не получится мне купить, потому что у меня нету денежных средств пока что. Ребят, садим сюда. Олег, тоже садись. Сидаун, please, Олег. Или нет? Или. Олеж, не сади. не сядь сюда. Ой, Олеж, сори. Ой, блин, Олег, Пир, садимся, мы хотя бы с тобой можем? Извините, нельзя музыку YouTube банит за музыку, за то, что я музыку всякую тому свою могу как-нибудь свою музыку включить попробовать. Я могу быть везде угодно. I can be anything. Ракенс нужна будет, очень сильно нужна будет. На килбеновских напали зомбари, ага. На Лучидоров напали зомбари. Все зарабатываем помаленьку себе денег поближе. Я не хочу, чтобы меня потом, моего персонажа потом съели Замбарины Олег ну еб пин бин, -бобин. бин -бубин. ой нет, придумал, что я куплю. Я куплю весь этот район, опять же себе. бы понравился это парень который в, три... в этой серии по идее сдох ну а мы же знаем с вами мы же с вами проходили четвертую часть ребятки да мы с вами ее проходили ты мой герой олег Олег! Олег, не сядешь ты сюда, ага? надолго выйду потому что ну чтобы денежки собрать потому что после того как я отсюда чудо, я отсюда чудо, я чудо уеду денег больше не будет ребята и пирс тоже денег потом не будет я так хочу сказать ребят после того как я отсюда выйду денег не будет после ну да кто с силпорт будет моим она говорит ну кто сомневается в этом никто собственно Ах, переехали. Ч, блин, крашилось немножко? Задолбали эти кабаны, честно говоря, честно, вот реально, задолбали. перевод от гоблина, так скажем. Я управляю правилами этой игры. Коники не имею, это робот Кинза. Прекрасно Рядом с арсеналом Олег, ты догонишь нас? Ага Позже, короче все порт будет твоим я в этом даже не сомневаюсь честно говоря босс ты по встрече 100 метров и ехать еще надо по встречке что все порт будет твоим об этом никто не сомневался собственно босс. джонни бы понравилось это джонни любит взрывы на самом-то деле это правда джонни гетт очень сильно обожает взрывы. это еще и здесь было из второй части джонни гетт очень сильно обожает взрыва не я всякий тут пирс ну ты следи за задом во всех кабанских может стрелять ну, конечно, кроме Олега, потому что, ну, Олег все же, он как бы за нас. Если кто-то в нас стреляет, то, Пирс, пожалуйста, выжигай. 6629 баксов. Я, пожалуй, подрывать их буду, реально. Потому что ну и кабанов, и лучидоров и этих всех буду, короче, я подрывать. Машина кабана. Перст, ну подрывай давай ты их, пожалуйста. Олег, извини, сори. Ты бежишь за нами? Олег, ну беги за нами, давай. Быстро с этими двумя ножками, топай. Мы оттуда уже убегаем, ультайм. Убег... Убежали, уехали, как бы... Мы ну последнюю точку с вами защищаем. Арсенал. Наверх там тоже надо будет. дальше пирс если нас три а не это лучидоры что ли были и чидоры машину саму конт влево ага я что мог поделать то ребят так на тап мне надо на карту посмотреть прямо прям прям прям прям прям да да да да да Сюда, сюда же до другого конца стелпорта да, до да тут доберемся мы очень не рано, не скоро, скорее всего. Пирс, помогай Олеже, а? Не богу, ну помогай Олеже, а? Олегу? Помогай, Пирс, пожалуйста. Так ч? Вражеская машина. Все, меня все взбесило. Я вот такой вот еду в институт, в колледж. Я вот на такой огроменном танке. Я очень себе, честно говоря, раньше реально представлял, как я еду в колледж на вот таком же вот танке, блин. Вот реально. Я реально представлял. Было такое в мыслях, что я еду на таком танке в колледж. Или в университет. Олег, ну беги, беги, беги за нами, за нами. лежа. Все. Да не дает доед, не доедут без нас. это не до нас без нас перст не 8 это при, более прицельный огонь это не прицельный огонь это нормальный огонь а это более прицельный огонь если это на левую кнопку на правую кнопку мышца нажимать то это более прицельный огонь а если на левую Да, блин да достали уже эти лучи дуры гадины скотины Да и кабан-то достали, кабанинцы, блин. Да и лучидор тоже. Меня задолбали эти лучидоры и эти кабаны. Вот реально. Серьезно, ребят. Так, тут, тут, тут, тут, тут, так. А, я должен тут свернуть направо и даже тут, так. Сюда поехать должен. Потом, короче, когда мы эту игру пройдем с вами, ну, так скажем, с моим ломаным английским, как бы, я могу назвать свой английский ломаным, потому что я многие фразы не могу перевозь, перевести. Не умею. Ну, ну, я американец, я, ребятки. Ну, надо было бы вам уже с этим смириться, что я английский тоже, как Влад, знаю. Hello, hello, how are you, how are you? Fine, fine. Я что то типа на уровне Hello, how are you? I'm fine, thank you. Тем более это... Эм, привет, как дела? Hello, how are you? I... Я в номере, спасибо. Я знаю, как эти фразы переводятся. Я, короче, потом буду в Saints Row 4 играть, ну, с вашего, конечно, позволения. Е ну, если вам понравится эта игра, то будем еще и четвертую часть проходить. Saints Row 4 еще будем проходить, ага. Йвушки, шкин. Это первая локация в этой игре. Это первая локация, реально. Первая локация в этой игрушке. А, тут нифига себе ты глаза спишь. А Я думал, что ты как я... Реально на жизнь. Остань, а? а? Была бы здесь Кинзи, бы я бы сделал ее. Чё? Я не нахожу... Я собираюсь учителянных единорогов. Спасибо, что сказал, Олег. Вот реально, спасибо, благодарю тебя, Олег, за то, что ты опять всех спасли. Килбэйн пытается сбежать из стилпорта. Он что? Килбэйн! Аэропорт, Он в аэропорту. Времени у нас нет. Анхель, нет, я не позволю ему победить. Мы не позволим ему победить. Анхель, черт, просто держись, пока не доберусь. Привет, святой. Да, да, я в курсе. Ты нас арестуешь. Очень страшно. Я не буду вас арестовывать. Это ни к чему не приведет. Я открою остальным глазам то, что вы подонки, вроде вас, сделал с невинными людьми. Когда вы взорвете вас в Магарак, мага весь мир увидит ваши личности. Не хочу разочаровывать тебя, но, подонок, но святые этим не занимаются. Посмотрим, кому поведут люди, когда в найдут труп Шаунди и виолеты. Нужно своих спасти! Первым делом надо своих спасти, да. Ай, вы бросайте одного из э, своих... Отправляйтесь в аэропорт или... Помогите Шаунди Спаси Шаунди, ну тогда улезнет Килбен. Если отправить в аэропорт, убьем Килбен, тогда погибнет Шаунди. Не, ну я как бы не хочу, чтобы моя Шаунди погибла, потому что, ну как бы... Ага, ребят, она как бы... Наша девушка с вами, ребят. Уничтожи ну... Килбен или спасит Шаунди. Не, если мы спасем Шаунди, то Килбен уйдет. А если мы... Убьем Килбен, то... Я... Мы, Шаунди, больше не... Ник... Ай, блин! Черт. Мы, Шаунди, больше с вами, ребят, не найдем. Крипти не пройдено, вымертвы, повторить контрольные точки. Ну, ладно, короче, это, ребят, сохраняем эту миссию, под, ну... Сохранить эту игрушку на тут, ну, новое сохранение, ну, нужно сохранить, на Enter, сохранять, и тут идет. Поэтому, пожалуйста, пожалуй, ребят, что... Нет... Не-не-не-не-не-не. Я прям сейчас Сохранил игру, чтобы.. Чтобы.. Помочь. Первым делом помочь Шаундину, тогда по. улизнт Килбейн. А если Килбейн улизнт, то Шаунди погибнет. Блин, если, если бы все было бы так просто, то.. Если мы не спасем Шаунди, то у нас будет очень фигово. А если мы уничтожим Килбен, то умрет Шаунди. А если мы Шаунди спасем, то умрет, уйдет Килбен, и мы его не уничтожим. Короче, эту миссию потом перепройдем, потому что игрушка Saints Row 3, она очень многогранна, честно говоря. Я выбираю один. Такие, ну, Такие прикольные выборы, как бы я... Тем более, мы, как бы вы говорили, выбор, наверное, очевиден. Мы больше такую девушку, как Шаунди, никогда не найдем. Я вам так отвечаю. Уничтожить киллбена или спасить Шаунди. Если мы не спасем Шаунди, то все цветы, все цветы будут в опасности, а если мы... Уничтожим килбейна. Ну, что, уничтожим килбейна. 700, так, 600, 500, 400. На горе Магараджа. На этой статуе. На статуе героя Магараджа. По Америке есть такие специальные места, где... А так-так. Ну, мы, ладно, мы едем с вами спасать Шаунди, потому что, ну, если мы не спасем Шаунди, то значит, мы плохой командир. А если мы уничтожим Килбейн, то... Не, ну. Как же я вначале говорил, ребят, если такой выбор авто будет, выбор очень... Я, я вот так вам скажу, ребят. Если выбор будет очень плохим, вот таким вот, к примеру. Выбором. Я. Кинзи, где ты? Они тут. Я знаю, порту, быстро сюда. Я скоро. Так. Так, та та так та та так -та -та Так, где.. Так, тут шаунти. Так, тут шаунди, тут пор Если мы, короче, не спасем шаунди, то. Нас! Загнобят цветы, а если мы уничтожим Килбейна, то у нас не загнобят цветы, но, ну да, в общем-то, как я буду в итоге смотреть друзьям-то в глаза Как я буду потом ребят смотреть в глаза, если узнают, что я убил Шаунди? Нет, даже, да даже не своим ребятам там, а просто, как я могу потом буду смотреть в глаза всем людям, если они узнают, что я убил, убил. Да, это лучше. Как обстановка. Я Шаунди спас. Потом мы, ребят, я все видел по камере, бомбы вокруг этого памятника. Но мы же, ты же отключишь их, верно? Я не бог из машин. Садись в кабан, не в вертолет и попробую сбивать их в воду. А ты тогда. Буду смотреть по камерам людей, так что если ты облада... облажаешься, я замечу. Тебе не о чем волноваться. Шаунди! Дам! Спасти Шаунди сейчас. Нужно отправляться к статуи Гена Магараджи. Генума Гарагма. Ай! Я подняться на судном Майами Хотланд Майам. Не, ну если бы я бы тут целобоним. Тут бой, блин. Капанье, бони мне! Отправляйся к статуе. Я не могу. Так. Ну, как у тебя вначале говорила. Я не могу оставить свою девушку. Просто, ну, просто. Отправляйся к статуе. Ну, все, мы вошли. Бомбу убраны. 0 из восьми. Так. А, понял, что надо делать. Одна с восьми. О, надо ноги развязать точно. Братишка, тебя развяжем. Они меня задрали, эти кабани. Выродки. Да и там, тем более, много из моих, которых. которые остались. Не только ша Шаунди. Разшить. Развяжите, брат. Освободите, братка. Сьор, браток. Ай. А мне тоже что нелегко. Боишься. Я понял, что ты боишься. блин черт бомбическая блин несправедливость так так ребят нет ничего теперь э, заново эм, заново ага нет ничего заново заново с контрольной точки потому что мне ну нужно очень сильно первая бомба убрана Не, ну если я даже даже не раз. не уберу. То я как брата нам бы своим браткам с банды святых смотрел бы в глаза, а? Оживите, браткам. Оживляем, братков! А, ч один... Почему у нас один браток? -то? Разжи меня, и я тебе покажу круто! двигаться вверх к статуи а, а статуя джома гарагмы это на реконструкцию что ли ляха муха тут тут -то тут тоже реконструкция бывает а я думаю что нету тут реконструкции не бывает так как эта игра тем более это Дабстепган, дабстепган, хочу тебе, дабстеп ган, хочу тебе, дабстеп ган, хочу тебе, дабстеп ган. А, это бомба. И вот восьмая бомба. Продолжать двигаться к статуе. К верхушке! Ай! Черт. Чуть не упала. Ага. Ничего не изменится святой, если ты не много чего изменится, если я бы ай, ай ай ай обратно свой район двигай, двигай назад свой район, друг, я сзади. Блин, кишки, а я думал, что это гранаты, блин, какие-то. Это кишки оказывается Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, выше, выше, выше, выше, и выше, и выше, и выше. Не знаю, чего я вдруг так вспомнил эту песню, но все же вспомнилось что-то. Не знаю, почему. Сам даже не знаю, почему. Вот, ну, Джо Магарагма. Господи, удивлена, что пришла. Я своих на смерть не бросаю. Да ну, Лин, Карлос, Аиша, Джонни. И это пока.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 Ты не что в неё! Как мэр я приказ вам победить в этом бою. Если ты что-то задумала, так. Ай, блин, шаундить. Используйте ши. Так, я не понял, что использовать надо. Так. е ку Так. Нет. Блин, Так как поменять-то, черт, расклад-то? Так, стоп, так как мэр, я приказ вам победить. Так управление, управление быстро выбрать клавиши кнопки. Так общее пешком. Так атака, бросок гранаты. Куа, да точно. Куна, Ку или СК на. А как поменять? Так, стоп. А как поменять гранаты? Эм, ну. Не думаю, дашь подвести меня. Я тогда убью тебя. Так, а... На. Ку. Так, на ку-ку-ку-ку. Блин, -ку -ку -ку. да не делается на ку-вы. Вечки. Аку, что ли? Так, стоп. А как выбрать гранаты? Я забыл просто на... Я, Не, я помню, что надо наку нажать. Ну... Граната на же, же. А, вот, G, на же, на же и на ку. Ножи и накус. Все, победили? Неплохо. Ну, врагов-то мы еще наживем с вами, ребята. А вот Шаунди одна, ее надо спасти. Вот поэтому, ну, короче, я сохранился на этом же месте, вы можете мне потом в комментарии написать, что было бы, если я бы... Пойдем домой. Сайт на месте. Если следующим стволом Сайт Дур будет не спросить, то у нас серьезные проблемы. Они прав, командир. Нравится вам это или нет, но святые герои. Вы что, издеваетесь надо мной, дамочка? Вы объявили военное положение и полгорда, полгорода, а святые только что спасли ценные памяти. Как вы, блядь, думаете, на чьей стороне будут общественность? Я вам ответить на любые вопросы. Да, Джейн! Может быть я не даду тебе ключ от а этого в городе, но как только вы облажаетесь, мы вернемся в следующий раз кабан вас зароет. Я тоже тебя люблю, Сайрус. Ай, блин. Так, чтобы не теперь делать бос. продолжим разбончить в Воттере. Не сейчас. В космосе! А, вспомнил! Святые в космосе! Святые поверхность Марса! Ладно, народ, когда мы начинаем выслеживать отсюда сына, мы готовили, что пойдем за ним на сам край земли, и мы пошли. <свят> и Килбен готовит свою армию к последним массирам на сплению. Мы остановим его здесь. Мы нужны нашей планете. Давайте постараемся ее не подвести. Ура! Ура! Ура! Ура! А, смешно. Это смешно, ребят. Это реально смешно. Как повозь внутрь Курел. Надеюсь, ты права. Предлагаю их расположение. Ты так сейчас живой. Я люблю тебя. Ага, спасибо. Отличить вы поля. Ай! Нет, это, ребята, это сериал такой. Цветы в космосе. Цветы на марш, нафиг. Я люблю тебя, босс. Я тоже тебя люблю, Кинди. Это фраза была из контекста вырвана. Отличить силовый поля. Забегаем внутрь. Один есть. Как насчет... Ой. А ему же нужно? Ч ⁇ Пирс. Ч они... ⁇ Не жпи... Пожалуйста, шпи... шпи... два дня до пенсии. Не, Вот так вот. Офиге, беда. Вот ведь беда, реально. Вот ведь беда. Благо. Не, не оставалось 5 дней до пенсии. Ну не, ничто. что. Вам всего осталось... Важнее всего осталось на видимости генерал Килбейна. Бейна. оставалось 5 дней до пенсии. Джонни Мото, по вашему приказанию, явился. А вот это вот серии. Я посмотрел вот, на цветы в космосе. Вот и беда. Я посмотрел на этот фильм "Цветы в космосе. Space. Saints in the Space. Даже после смерти третья часть ничего не дают. И даже мы будем с вами... Мы на вас рассчитываем. Все. Потом будет третья часть. Но это специально будет эксклюзивно выходить. Третья часть, последняя часть. Третья часть, последняя. Последняя... А, нет, точно. Это же последняя миссия третьей части. Ага. Отключить силовые поля. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бя-бля-бля-бля-бля-бля. бля бля Если не салили, блин. Чё это, сука, что делал, стоп! вы не чё это Saints Row 3! Эта... игра, в которой может случиться всякое! Честно говоря, чего только ожидать, и убить, и не ожидать, и убить. бля Эта игра супер, блин! Эта игра реально супер-сушная и супер-стёмная, кстати, от всеми. Себас над всеми, это не грязь, себас над всеми, это искусство. Сломать панель. Я думал, что это два терминала, оживить братка. Живи, живи ради всех нас. Ну ладно, Пирс, с тобой, блядь, погнали. Он на нас. Наверное, это наш разведвзвод. Yeah. Я не думал, что это уже всё, конец. Я думал, что будет ещё серия по Saints Row третьему. Недоступно ничего с оружием. Я думаю, что будут тут еще миссии Реально, думал, ребят Думал, гадал Но в итоге получается как По святым С третьей части миссии Больше нету, Это последняя миссия Эх, Последняя миссия Saints за The Third. Последняя миссия Третьих Святых. И это последняя миссия третьей части Saints Row. Последняя миссия, последняя миссия. Короче, ребята, давайте в следующий раз мы эту с вами последнюю миссию пройдем. Я знаю, что это последняя миссия. Поэтому давайте до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах Row 3. Конечно же, пока пока.